Всем привет, дорогие друзья, с вами Данил Яценко. Сегодня я поставил все рекорды по взятию Рубиновой Лиги в Вормиксе. Сегодня я взял Рубиновую Лигу за 13 часов, ребята. Это очень короткое время, за которое я взял Рубиновую Лигу, ребята. Играл я на заказ, очередная Рубинка, взятая мной, уже 13 по счету на заказ. Сегодня я ее взял, Начинал я бить, ребята, э, с 4 э, часов ночи. И заканчиваю уже вот четырём э, часам, короче, вечера. Ну, как, дня или вечера, короче, хз. По-моему, вечер уже. Да. Вот. И сегодня я хочу с вами поделиться, как я брал Рубиновую Лигу, в принципе. Вот, я тут делал скриншоты все что-то делал, типа, чтобы потом с вами поделиться. Эта страничка, кстати, ребята, не полностью тут весь арсенал имеется. Тут даже рейтинг очень маленький и шапок, в принципе, мало. Но команда у меня была заебись, ребята, все-таки сделал команду заебись. У меня было два алхимика, был фараон и был, короче, робот в ликете теневом и следящим молотом, в принципе. Здесь также подбор был, нубские, ребята. Ну, если нубы попадают, значит ты быстрее, типа, берешь рубиновую либу. На нубах-то быстрее, конечно же, берется рубиновый либо, да? Суть в том, то, что я проиграл всего три раза, ребята. Из них у меня было два вылета всего лишь и одно поражение. Два вылета как бы не считаются. А одно поражение, да, это я признаю, то, что было у меня, да. Вот, в принципе. Набил я 450 рейтинга, ребята. В принципе, это нормально для рубинки. Я знаю то, что полностью Рубиновая Лига берется за 5000 рейтинга, ребята. Ну, я примерно так думаю, то, что за 5000 рейтинга берется, Потому что я бил-то всего лишь там с 8 ранга начинаю, да, и заканчивал уже Рубиновой Лигой. На основе я брал Рубиновую Лигу. Сколько я брал ее? Довольно-таки долго брал ее 3 дня почти. Ну как, я один день поиграл там, потом один день отдохнул, потом на третий день взял уже как бы да, типа. А здесь я взял ее вообще очень быстро. За 13 часов времени, ребята. Вот тут вот, скриншоты. Можете посмотреть то, что первый скрин был сделан. Так. Это. Так, это 8 утра. Первый скрин был сделан. Нет, не то. Это вчера я играл, пытался, что там один бой сыграл, по-моему, да. Вот, начал играть я в 4 утра, ребята. Ну, в 3 часа, грубо говоря, начал играть. И первый скриншот сделал, короче, уже 3 часа. И дальше пошли скриншоты. Вот, сегодня я его делал. И сейчас у нас тоже 16 часов, 45 минут тоже я, в принципе, взял ее за где-то 11 часов или 12 часов, ну, там, примерно столько времени я потратил на нее. Это очень быстро, ребята. Это, ребята очень быстро. С тремя поражениями, тем более. Думаю, поставил рекорд, ребят, по взятию Рубиновой Лиги, в принципе. Ну, там, правда, на ну, Блокула очень много, поэтому на Нубах-то очень быстро набивается рейтинг, ребята. И ранг тоже бьется на Нубах, как бы. Хотя там не весь арсенал, как я уже говорил. Там нету якоря, нету бункеролома, нету метеоритов. Э, Сирикина не улучшенные, 2 б вместо срезубца. Э, и атомки нету вроде бы. Остальное вроде бы все имеется. А, еще балка волзука не улучшенная была. Балка волзука не улучшенная. А, и лучше улучшенные, Даже лучше не улучшенные, ребята. Ну, в принципе, это не помешало мне взять рубиновую лигу с тремя поражениями, ребята. Я на самом деле в шоке от самого себя. Как я смог э, так играть. Э, с тремя поражениями. Ну, было очень много нубов, и понятное дело, что на нубах легко рейтинг ребят но ну, а теперь я наверное, с вами прощаюсь это потому что я в принципе это видео делал для того чтобы с вами поделиться как я взял рубиновую лигу в принципе а, буквально таки меньше чем за сутки я взял ее вот спасибо за просмотр ставьте лайки подписка на канал и заказывайте рубиновую лигу у меня ребята кстати я еще снял боек на этой страничке на этой да ой пока я его скоро выложу вот. У каждого, кто закажет мне Рубиновую Лигу, ребята, я еще буду снимать еще бой, да. Вот, такие дела. То есть, еще и был же бой. Кто закажет Рубиновый... Рубин... Рубиновую Лигу у меня, да. Ну, давайте, всем пока, короче.